для того чтобы выйти замуж и найти свою половину необходимо читать определенный код я его сегодня хочу вам дать этот код звучит так анжун е нум а кин таким образом если каждый день читать ну хотя бы я не знаю там 5 минут Анжун Янум Акин, Анжун Янум Акин, Анжун Янум Акин, Анжун Янум Акин, то очень быстро найдете любимого человека и выйдете замуж.